Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жавниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про привычку тревожиться. На самом деле, я иногда, листая Инстаграм, вижу, что выходят какие-то видео специалистов, которые описывают эти все вещи и большего бреда, как привычка тревожиться, я, наверное, еще не слышал. Я понимаю, почему так происходит. Не, не, не подумайте, что я такой ханжа и типа считаю, что есть моя точка зрения, я самый умный, а все остальные тупые бараны. Нет, я так не считаю. Я просто считаю, что есть некоторые вещи, которые настолько укоренились и передаются из уст уста, что мы даже не думаем сомневаться в их правдивости. То есть, когда нам говорят, что страх – это привычка, или тревожится эта привычка, мы думаем, что да, наверное, это привычка, я же постоянно это делаю. Каждый из вас, кто сейчас смотрит это видео, и он испытывает постоянные тревожные реакции, то есть он тревожится по разным направлениям, вы думаете, что у вас привычка? Вам не кажется странным, что нету какой-то привычки другой? Такой же самый. Вот человек тревожится, ему это доставляет дискомфорт. У вас есть привычки, которые вам реально доставляют дискомфорт? Вы можете мне хоть одну назвать. Люди имеют огромное количество привычек, которые привычками считаются и являются. Только потому, что они как раз удовольствие доставляют. То есть люди курят сигареты, считая это привычкой, хотя это никотиновая зависимость, Ну пусть. Привычка, почему? Потому что им нравится. Спросите, почему он курит? Мне нравится, я отвлекаюсь, меня это расслабляет. Да много чего. То есть человек видит в этом для себя преимущество. Люди едят много сладкого. Привычка. Почему? Потому что им вкусно. То есть они получают от этого удовольствие. У них есть привычка... Например, ругаться матом. Почему? Потому что им так проще подбирать слова. Им не надо высказывать, они выражают таким образом себя, свои эмоции. У них есть привычка, допустим, не опускать об ободок унитаза, не закрывать крышкой. Почему? Потому что они так им удобнее, им не надо делать лишние дела. И огромное количество других привычек, которые у нас есть в жизни, которые либо жизнь упрощают, улучшают, либо доставляют вам удовольствие. В этом весь парадокс. Почему есть привычка тревожиться, если тревожиться, мне не нравится? Как у вас вообще есть ли привычки другие, которые вам не нравятся? Их нету. Тогда как можно говорить, что тревожиться это привычка? А я вам отвечу. Я вам отвечу. И это будет так, просто вы, может быть, не будете точно в этом уверены, но я вам скажу, как я считаю. А вы уже можете принять решение, верить моим представлениям или не верить. Так вот привычки тревожиться не существует. А специалисты называют это привычкой просто потому, что они не понимают, почему вы тревожитесь. То есть вы приходите к человеку, вот специалист, психолог говорит, что это ваша привычка тревожиться. Вы же понимаете, что он просто не понимает, почему вы тревожитесь. И поэтому он сидит, вы его спрашиваете. Я Просыпаюсь с утра и думаю о том, как пройдет день. Меня начинают сразу тревожить, что весь день будет плохо. Переживаю, что меня уволят с работы. А как я себя буду чувствовать? А что будет? Они а попаду ли я в аварии на машине? Ой, а как дальше буду жить? А удастся ли мне нормально пройти собеседование? А что, что мне скажет какой-нибудь клиент по телефону и так далее? И вам говорят, у вас привычка тревожится. Вы спрашиваете человека, почему я все все время тревожусь и за это, и за это, и за это. А вам говорят, у вас привычка. И вы такой, а, привычка. Точно, да, привычка. Нет, не точно. Он просто сказал это, потому что он ни хрена не знает, почему вы тревожитесь. Вот и весь ответ. Если ему сказать, это не так, у меня нет привычки тревожиться, можете объяснить как-то по-другому? Он не найдет, что вам объяснить, потому что он сам не понимает. Вы говорите человеку, я тревожусь, а он говорит, это привычка. Вы говорите, почему это привычка, почему я тревожусь, это не ответ. Это все равно, что если бы вы спросили, почему я все время тревожусь, а он бы сказал, ну вот так вот у вас это происходит. Или сказал бы, ну это вот просто вот э, такие вот у вас внутренние вот э, процессы происходят. Или сказал бы, ну это связано с вашими убежденностями, ну это связано с вашим мировоззрением, ну это вот связано с тем, что вы в принципе такой тревожно-мнительный характер имеете, или это связано с какими-то вашими э, инстинктами внутренними, или еще с какими-то вещами. Понимаете, это звучит бредово, это звучит бредово. Представляете, вы к врачу приходите и говорите, у меня болит спина, а он говорит, ну это связано с вашими определенными строениями. Вы говорите, раньше у меня такого не было. Ну, вот это, видимо, ваша привычка испытывать такую боль. Вам никто так не скажет. Почему? Потому что это было бы реально, вы бы сказали врачу, типа, ты что, ты что, дурак, что ли? Ты как ты можешь такое говорить? Какая еще привычка? Какая еще особенность характера? Ты что? А тут вам может сказать, почему? А потому что вы в этих вопросах тоже не разбираетесь. Вы разбираетесь на 20 баллов из 100, специалист на 40 баллов из 100, а ваша проблема должна быть разобрана на 100 из 100, чтобы в ней разбираться. Ну хорошо, я говорю а, вот об этих вещах, и говорю, что вот привычка тревожится, это не привычка, и то, что вам специалист говорит, это потому что он не знает, что с вами, почему вы тревожитесь. А вы скажете мне тут же, Тогда ты нам объясни, почему я тревожусь. А я вам объясню. Дело в том, что у вас есть определенная специфика восприятия. И я не просто говорю, что вы тревожитесь, потому что у вас специфика восприятия. Я бы тогда был бы сразу на этой же категории этих людей. Нет, я вам сейчас объясню, в чем ваша специфика. И вот это самое классное. Потому что вот с этим вы не поспорите, потому что так это все и происходит. У вас есть два направления. Первое направление, когда вы что-то планируете. Это ваши планы на будущее. Это 70% ваших тревожных ситуаций. Как только вы что-то планируете, вы видите в этом плане негативный сценарий. И вы верите в этот сценарий. И из-за этого испытываете страх. Вот так возникает страх. Никакой привычки здесь нет. Вы других сценариев не видите. Видите только один плохой в своих планах. И возникает страх. Следующее направление – это когда что-то уже случилось в жизни. И здесь, если что-то случилось, и вы не понимаете, почему так случилось, то вы автоматически из-за специфики восприятия Пытаетесь объяснить случившееся одной пугающей причиной. И в эту причину верите. И тогда возникает опять же страх. Вот как у вас возникает страх при любой ситуации. Это можно сказать то, как вы воспринимаете ситуации неопределенности. Вот вы в ситуациях неопределенности вот так воспринимаете, как я вам сейчас объяснил. И поэтому возникает страх. Никакой привычки здесь нет. Вы просто, если вы захотите по-другому воспринимать, вы не сможете. Потому что таково сегодняшнее ваше восприятие. Произошедшие события ситуации неопределенности объясняете одной пугающей причиной. В своих планах видите один негативный сценарий. И это происходит 24 на 7. И никакой привычки здесь нет. Здесь нет никакой особенности вашего характера или еще что-то. Это есть определенная проблема с вашим конкретным восприятием ситуации неопределенности. И это не проблема. Потому что вы просто как человек, который носит ботинки, правый ботинок на левой ноге, левый ботинок на правой, и не понимает, в чем проблема, от чего ноги болят. Но если поменять ботинки, ноги болеть перестанут. Значит, болезни ног никакой не было. Точно самое, не было привычки бояться, не было и вашего тревожного расстройства. Вы просто не умеете правильно воспринимать ситуации неопределенности. Вот она в чем проблема. И никакой привычки здесь нет. Пока вы не научитесь иначе воспринимать ситуации неопределенности, вы продолжите испытывать страх. И это не связано с привычкой, это связано с восприятием ситуации неопределенности. Вот и все. И когда люди говорят, это ваша привычка, особенности характера и так далее, после этих слов я понимаю, что, блин, ну как ты можешь такое говорить? Кто тебе это рассказал? Где ты это прочитал? Как ты это узнал, если это привычка? Блин, да почему человек не может просто 27, 21 день перестать тревожиться и избавиться от этой привычки, как избавляется от любых других? Почему? Почему в этом случае это не работает? Да потому что это не привычка. Почему это не проходит само? Да потому что это не болезнь и так далее. Почему человек раньше был не менее тревожен, тут вдруг стал? Где особенность характера? Где его тревожно мнительный характер? Ведь он же всю жизнь был. Почему он не был с самого рождения таким? Потому что это не характер, это что-то приобретаемое в течение жизни, а не то, с чем мы родились или с детства у нас появляется. И вот таких моментов очень много. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы к этим всем вещам относились с критичностью а так ли это, даже если специалист классный, даже если это специалист высокоуровневый, он тоже может ошибаться. И его представление тоже может быть неверным. Может быть я излишне категоричен в этот раз? Я не знаю. Но у меня немножко подкипело Потому что мне так Я устаю иногда от этих вещей Просто потому, что мне жаль людей Которые потом приходят ко мне на консультацию И говорят о своих привычках Боятся И у меня при этом наступает улыбка на лице Когда они вроде рассказывают о своих проблемах И я ничего не могу с этим сделать Потому что мне становится смешно Иногда, что они говорят Я хочу, чтобы вы были компетентны Поэтому обязательно изучайте Более подробно эти вопросы Спасибо, что досмотрели. Пока.